Всем доброго времени суток! Сегодня я хотела бы вас познакомить с тем, как можно легко и быстро сшить оригинальные и красивые закладки из кусочков тканей. Этот мастер-класс был записан мной в формате PDF, но сегодня я его для вас озвучу. В итоге у нас получится три закладки размером 5 на 22 сантиметр. Каждая закладочка имеет свой рисунок, но если их сложить вместе по порядочку, то они объединены в один сюжет. Для того, чтобы сшить такие закладочки, нам нужны различные кусочки ткани. Ткань для основного фона, несколько оттенков ткани для снега, ткань для елочки и кустиков, для домика и крыши, для луны. Еще нам потребуется подкладочка однотонного цвета, небольшой кусочек синтепона, мел или простой карандаш и швейная машинка с различными оттенками ниток. Так как мои закладки должны были стать подарком к Новому году, то для них я выбрала зимний сюжет. Зная размеры будущих закладок, я разрезала картинку на три равных полоски. Затем самые главные элементы нашего сюжета я выделила карандашом, разрезала и превратила их в нашу выкройку. На правой картинке вы видите выкройку всех Основных деталей будущих закладочек. И если вы посмотрите внимательно, то на домике и на первой и второй детальке сделаны небольшие припуски на швы. Я выбрала спокойные, коричневые, белые, зеленоватые оттенки. Все основные детали необходимо вырезать из картона. Дальше я сделала выкройки из ткани, добавив припуски и к боковым краям. У елочки и домика припуски должны быть только по нижнему краю. У крыши припусков не должно быть вообще. На этом рисунке видна первая раскладка всех деталей. Для основы я взяла обыкновенный ситец, а для прокладки тонкий синтепон. Общий размер этой заготовки должен быть немного больше окончательного размера всех трех закладок вместе взятых. Лишнее мы обрежем. Теперь нужно разложить все три слоя вместе. На кусочек сиция я кладу синтепон, а сверху раскладываю наш рисунок. Сначала мы положим кусочек неба, затем верхний кусочек снега, потом средний кусочек снега, нижний кусочек снега. Поставим на место домик, елочку, и два кустика. Для чего мы оставляли припуски у елочки, у кустиков и домика? Для того, чтобы они были спрятаны под кусочками снега. То есть лоскутками снега мы прикрываем припуски на швы у наших декоративных деталей. Сейчас нам очень поможет обыкновенный пинцет. С его помощью мы можем передвигать наши детальки туда, куда нам хочется. С помощью прозрачной линейки очень легко проверить, как будет выглядеть каждая закладка. Если оставить прозрачную закладку на нашей заготовке и взять два листа белой бумаги, то можно с легкостью передвигать их от одной будущей закладки к другой. Этот прием нам поможет увидеть, гармонично ли смотрится каждая закладка в отдельности. Теперь нужно сметать все детали, но боковые края оставить свободными. Елочку прикалывать к основанию не нужно. Нам нужно сшить все детали наших закладок мелким швом зигзаг. Сшивать детали мы будем сверху вниз, начиная с домика. Приподняв верхний кусочек снега, мы прошиваем зигзагом боковые края домика. Затем белым цветом ниток мы прошиваем верхний кусочек снега. Отогнув следующий кусочек снега, надо прошить по контуру два кустика. Отгибаем елочку и прошиваем белыми нитками второй кусочек снега. Меняем ниточки на зеленые и аккуратно прошиваем по контуру всю елочку. Чтобы елочка оставалась на месте, ее лучше, конечно же, наметать. Теперь можно белыми нитками швом зигзаг прошить по контуру крышу и трубу. Желтыми нитками пришьем месяц, а белыми нитками сделаем дымок. Теперь нам нужно разрезать общую заготовку на три одинаковых закладки. С помощью мела и прозрачной линейки мы разделим общую картинку на три равные полоски шириной 5 см. Отступив от меловой строчки примерно 2 мм в каждую сторону, необходимо на швейной машинке прошить каждую закладку по ее периметру. И аккуратно ножницами мы разрежем ткань по меловой линии и обрежем все лишние нитки на изнаночной стороне. Теперь с помощью цветных ниток мы можем украсить закладки. Вышить окошки на домике, веточки на кустиках и еловые лапки. Чтобы закладки оригинально смотрелись и с обратной стороны, я решила их украсить при помощи акрилового штампа. Материал для подложки я выбрала бежевый. И после того, как нанесла акриловый штамп на каждую закладочку, я прогладила ее утюгом. Для того, чтобы закрепить акриловую краску, на ткани. Следующим шагом будет вырезать из картона три кусочка по размеру наших будущих закладок и приклеим мы на них узкий двухсторонний скотч, а на двухсторонний скотч мы приклеим подложку для закладок. Теперь мы соединим закладку с нашей картонной подложкой для того чтобы мой подарок выглядел законченным я решила для закладок выбрать петельки теперь мы должны прошить плотным очень плотным швом зигзаг наш получившийся бутерброд обрежем ниточки а длинные кончики спрячем внутри закладки вот и готовы наши зимние закладки каждая из них может украсить свою книжку а если им захочется встретиться вместе Получится оригинальный и красивый триптих. Спасибо всем за внимание. Надеюсь, что этот мастер-класс был для многих интересен и полезен.